Друзья, всем привет! Совсем недавно был на металлоприемке и попалась вот такая старая лопата. Из нее уже пытались что-то делать, здесь она немножко проржавела, но все-таки я ее решил взять. И сегодня с вами постараемся сделать из нее какую-нибудь полезную самоделочку. Давайте приступать! Для начала сделаем разметку. От края отмеряю 60 миллиметров. Проводим линию. Так, здесь вот немножко подгнила. Отсюда возьмем начальную точку. И отмерим 150 миллиметров. Отмерили. И проводим еще линию. Все, теперь вырезаем эту полосу. Теперь отступим по два сантиметра. Сверху, с одного края и с другого. И прочертим линию. Теперь зажал с трубцинкой и зачистим. Теперь нам пригодится вот такая 32 труба, тоже старенькая уже. Отмечаем. 120 миллиметров. И отрезаем болгаркой под размер. После того, как отрезали нужен нам размер заготовки трубы, нужно сделать еще разметку. Как вы видите, я сделал ее в форме треугольника. Сейчас мы это вырежем. Вот как получился в итоге. Теперь нужно этот край немножечко сдавить, чтобы было вплотное все. Вот что получилось в итоге. Здесь немножечко сдавил. Потом покажу для чего. Здесь отверстие, можно сказать, такое же и осталось. Теперь понадобятся две арматуры, либо кругляк. В моем случае это кругляк 12. Длину я взял 150 мм. Теперь на каждом кругляке нужно сделать рез посередине. После того, как загнул кругляк, его прикрепил к полосе, вот таким образом, здесь у нас прорези, и сейчас все это прихвачу сварочкой. После того, как прихватили сваркой, одеваем вот эту часть, буквально на 2 см, выравниваем и обвариваем. Так, все обварил. Сейчас останется все швы зачистить и вот здесь просверлить отверстие. Сверлить буду четверочкой по центру. Отступлю сантиметра два приблизительно. Все. Теперь нужно заточить вот этот край. Итак, заточил. Сейчас пройду все красочкой. И когда высохнет, еще немножечко, один раз пройдусь, поточу, и можно будет одевать черенок. Все, пусть сохнет. Использовать буду старый черенок. Сейчас немножко подправим его. Вот и все, в принципе, можно осаживать. Причем крутить саморез надо засверлиться тоненьким свервом. Всё, и теперь можно вкручивать саморез. В принципе все. Тяпка, матышка, по-разному все называют. Готово, можно опробовать в работе. Друзья, ну и давайте опробуем наш инструмент. Сезон уже начался. Итак, друзья, сегодня мы из старой лопаты сделали полезный и нужный инструмент для сада, для огорода. Вот такую самодельную тяпку, еще называют матышка, все по-разному. Также у меня есть и в заводском исполнении, вот заводское, а вот моя самодельная. Кстати, моя самодельная мне больше понравилась, она чуть потяжелее и мне работать так удобнее. Кстати, еще остался обрезок от лопаты, напишите в комментарии, что бы вы сделали из этих обрезков ну а мы на этом будем заканчивать кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал всем пока, до новых встреч